Хочу порекомендовать очень несложный, но невероятно удачный способ, как приготовить филе цыпленка в аппетитном соусе. Такое горячее блюдо точно не останется без внимания. Этот аппетитный соус с томатным пюре, белым вином и чесноком чудесно дополняет нежное филе, и оно буквально тает во рту, подавать блюдо к столу можно с любимым гарниром или овощами, сок лимона придает особую пикантную нотку, так что рекомендую обязательно добавить его. А вот обильное количество специй тут вовсе не нужно. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Вымойте и обсушите филе. Посолите и поперчите со всех сторон по вкусу. 2. На сковороде разогрейте сливочное масло. Филе обваляйте со всех сторон в мелкие. 3. И выложите на сковороду на сильном огне обжарьте до образования корочки с обеих сторон. 4. Параллельно очистите и измельчите лук с чесноком, а также вымытые и обсушенные листочки базилика. Ставим лайк и подписываемся. 5. Когда филе обжарилось с двух сторон, снимите его со сковороды и отложите пока. 6 а на сковороду отправьте лук с чесноком и обжарьте до золотистого цвета. 7. Влейте сухое белое вино. 8. Добавьте томатное пюре, можно использовать разведенную пасту или домашний томат, например, доведите до кипения, по вкусу можно добавить соль, сахар, перец. 9. Выложите филе в соус, добавьте сок лимона и базилик, оставьте тушиться до готовности на среднем огне. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Филе цыпленка 600 грамм, соль по вкусу, перец по вкусу, мюка 2 столовые ложки, сливочное масло 1 столовая ложка, луковица 1 штука, чеснок. 6 зубчиков, белое сухое вино, 150 мл, томатное пюре, 200 грамм, базилик, по вкусу, сок лимона, 2 столовые ложки, количество порций, 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!